Здорово, агалы, блять. Здорово, агалы, блядь. Пиздец, я мем вспомнил. <с да. Вадон. Вадон. Владон, ну. В общем, я бы хотел сказать, что вы тупые дебилы, бля, ебаные. Я вас в рот всех ебал. Кто посмотрел прошлое видео? Сколько 150 Галь, человек, я. я вас в рот ебал, блядь. Я вас попросил, как нормальных людей, блять. Мне скинуть ссылку. Помочь мне, блядь, с... По, чтоб я помог другу. Вы должны мне были помочь, чтобы я помог, блядь. А в итоге я другу не помог. Телефон у него нахуй окочурился, блядь, к хуям уже. Поэтому, блядь, вы дебилы. Я вам хотел сказать это, что... Отписывайтесь к хуям от меня. Не смотрите мой канал, а я его удалю завтра. Все, всем пока.